Сейчас помедитируем на ключевую ноту созвездия. Я строю Дом Света и в нем пребываю. Дом Света — это тело души, каузальное тело. Пребывая в Доме Света, мы пребываем на плане души, в свете и любви. Этот девиз поможет вам воспринять энергию этого знака. Ощутить качество этого знака. Я строю дом света и в нем пребываю. Я строю дом света и в нем пребываю. Строю дом света и в нем пребываю. Я строю дом света и в нем пребываю. Я